Спасибо, что вы пришли, спасибо, что вас так много, это очень приятно. Две песни Вадима Егорова Мы купались не гляже я и девочка-богиня, Светлячок, психологиня, Все познавшая уже. Мы купались не глже. Это маленькая фея, я и Саша Ерофеев, два такие корифея, как левины левины пиаже. Мы купались не гляже Падал звездочка окурок, Две бутылочки какура Стыли в нашем багаже Мы купались не неглиже И просвечивая еле В темноте едва белели Два пятна на каждом теле И минуем мы еже Мы купались неглиже было море под луною, Словно стеклышко цветное На вселенском витраже. И как будто в мираже Плыл над нами полок млечный. Были мы шумны, беспечны, Чуть пьяны, а значит вечны. И купались неглиже, Годы скачут. Как дрожже по дубовому паркету Их из божьего пакета Столько выпало уже На последнем вираже Станем толсты и ученые Поменем тогда, о чем мы Да о том, как в море черном Мы купались не неглиже